Всем привет дорогие друзья, продолжаю снимать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже Eobit, где мы срабатываем монету Fast Dollars каждый день выполняя простые задания. Данный токен мы сможем продать в июне и получить прибыль, плюс откроется еще фарминг памп. Если у вас нет аккаунта, ссылка будет в описании под видео, для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту, подтверждать личность на этой бирже не нужно, все функции уже открыты. Итак, по заданию. За регистрацию Telegram-бот дают, 1000 монет, в общем, выполняется один раз. Остальные можно выполнять каждый день. Все задания не обязательно. Что хотите, то и выполняйте. У каждого задания есть свое описание. Достаточно нажать кнопку выполнить, перейти на другую страницу, где есть инструкция. Коротко по этому заданию. Стартуем бота Telegram. Выбираем язык, указываем адрес почты от этой биржи которые использовали для регистрации аккаунта. После нажимаете кнопку «Получить монеты». Бот вам даст код, который нужно скопировать, вставить сюда и нажать «Проверить и получить». Все. По-моему, в этом же боте вам дадут QR-код для приглашения, который нужно распечатать на листе формата А4 и размещать в общественных местах. То есть наклеиваете на доски объявления, остановки, дома. Делаете фотографию, где вы разместили свое объявление. Потом загружаете фотку на сайт, где вам дадут ссылку на вашу фотографию. Ее нужно вставить в ответ и нажать «Проверить и получить». 5 заданий в день можно выполнять. То есть 5 фотографий в отчет отправляем. следующее задание депозит рейд своп 10 дайсов и как активировать фарминг снял два видео ссылки в описании депозиты нужно делать только в криптовалюте мой вам совет Litecoin, Ripple, Tron с минимальными комиссиями по этим по депозиту я тоже сделал два видео первый депозит как вариант спир кошелька и второй биржа Bybit. Размещайте посты в Твиттере, Фейсбуке, если работает сеть. Что именно нужно размещать? Берем здесь, где инструкция. Ну и добавляйте еще что-то от себя. Не делайте одинаковых постов, иначе сеть заблокирует ваш аккаунт. А когда разбавляете своим текстом, все нормально. Конечно, в отчет отправляем ссылки на посты. ВК отключен. Снимайте видео для YouTube, TikTok и проверяйте других пользователей, других участников. Каждое выполненное проверенное задание другого участника приносит вам 100 монет. По 12 в день можно выполнять. Еще раз повторю, ссылка на регистрацию будет в описании. Для мобильных устройств используйте QR-код. Торги в июне. Скоро, наверное, завершение. Может быть за неделю до старта торгов, а AirDrop уже завершится. А может и раньше. Никто этого точно не знает, поэтому присоединяйтесь и начинайте зарабатывать. Старайтесь выполнять как можно больше заданий каждый день. Два. Один раз выполняется, остальные можно выполнять каждый день. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание.